Добрый день дорогие друзья и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами распишем елочный шар на тему сказки «Серебряная копытце". Итак, у нас есть темно-синий шар, либо фиолетовый, и карандаш. Мы компонуем основные элементы нашего сюжета сказки на шаре. После чего берем акриловую краску и синтетику, либо бельчую кисть и покрываем основным, основным слоем а, наш рисунок, начиная с дома, снега на крыше и ольня. Показываю самые основные блики от копытца свет, ну, и не убирая белый цвет, показываю основные сугробы снега на шаре, также показываю девочку с котом, которые наблюдают украдкой, и снег на елках. С левой и с правой стороны. Можно поменять кисть, можно боком синтетической кисти показать более убедительно красивый салют от серебряного копытца. Так, после чего мы точно уже меняем кисти и показываем разными цветами красивые э, самоцветы, вот. и зеленый, и голубой. И красный и желтый и белый тоже мы используем все цвета чтобы было ярко и красиво также берем зеленый цвет и наносим его на еле акрил потемнеет поэтому будет более тускло можете брать яркие оттенки Берем синий цвет и в тени показываем а, тень, теневую сторону снега. Как на елях, так и на сугробах. Прорисовываем девочку, котика. Кот у нас будет рыжий. Берем синий цвет, показываем снег падающий. Можно в югу показать. Также более темный синий цвет. Углубляем снег в тени. Вот у нас получился с вами такой интересный новогодний шар. Нам остается только покрыть его глянцевым лаком для того, чтобы наш шар заблестел. Можно добавить золотых элементов, акриловой краски, чтобы подсветить, чтобы было более блестяще. Так, спасибо, друзья. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал Творческая Мастерская Анастасии Куликовой. До новых встреч!